Привет! Это очередное видео, в котором мы будем учиться подтягиваться. Если вы ни разу не умеете подтягиваться, после этого видео, если вы начнете над собой работать и посмотрите его до конца, я уверен, что вы начнете подтягиваться и сдвинетесь с мертвой точки. Я вам расскажу о лучших методиках, которые можно применять для того, чтобы начать подтягиваться. Люди мало подтягиваются .Eh, из-за двух причин: либо это излишний вес который мешает им подтягиваться, либо это мало физическая активность и те группы мышц, которые должны способствовать и помогать вам подтягиваться, не участвуют в должной мере. Чем меньше у вас будет собственный вес, тем легче вам будет подтягиваться соответственно. Первый способ научиться подтягиваться – это негативное опускание, когда вы находитесь над перекладиной, чем быстрее вы будете опускаться вниз под собственным весом тела тем хуже у вас будет физическая подготовка на данный момент и со временем, когда вы начнете тренировать, вы заметите, что вы все медленнее можете себя опускать и уже вес вы контролируете таким образом вы начнете крепнуть Такое, такую тренировку проводить можно 3-4 подхода в первом подходе 6 8 повторений, во втором 4-6 и 3-4 по 3-2 повторения. Второй способ для того, чтобы освоить подтягивания это частичное подтягивание когда вы подтягиваетесь до середины, не подтягиваетесь полностью, а выполняете половину подтягивания. Оно также будет способствовать укреплению вашей мускулатуры и построению нужных мышечных цепей, которые в дальнейшем вам позволят подтягиваться хорошо. Также можно выполнять 3-4 подхода, подтягиваясь по 4-6 раз в подходе. Третий способ для изучения подтягивания это помощь партнера либо подтягивания с резиновыми петлями. Также смотрите, чтобы партнер не полностью вас подымал, либо вы максимально опираетесь ногами, а чтобы вы тянули мышцами спины, рук, чтобы польза было такого упражнения. Также резиновая петля применяется в этом упражнении, которое будет позволять скидывать ваш собственный вес. Соответственно, вы будете, когда останете ногу на резину, будете весить меньше, нагрузка на руки и на ваши мышцы будет ложиться меньше, и вы будете подтягиваться. Так можно подтягиваться 6-8 раз с помощью партнера, либо с помощью резины, и... В дальнейшем вы освоите технику и начнете подтягиваться без партнера. Либо начинать, если набивая подготовку людей, начинать с помощью партнера и просить, чтобы он либо опускал руки ниже, либо резиновую петлю ослаблять, чтобы постепенно вы выходили в правильную технику выполнения подтягиваний. Следующий способ изучения подтягивания и укрепления своей мускулатуры и торса это подтягивание на какой-нибудь низкой перекладине либо опоре, которое также будет способствовать скидывать ваш собственный вес, и нагрузка будет возлагаться также меньше. Но подтягивания вы можете выполнять такие же, выполняя их вися на низкой перекладине и тянуть себя либо груди, либо подбородку также будут напрягаться мышцы спины, будем сводить лопатки и нагрузка будет ложиться на руки такое упражнение также можно выполнять по 6-8 раз по 3-4 подхода подходит к концу это видео, хотелось бы подытожить что если вы будете работать в этом направлении и будете использовать одну из методик, либо все вместе. Вы заметите, что вы быстро начнете кепнуть и в дальнейшем вы легко освоите подтягивания. Также не забывайте, если у вас есть лишний вес, надо, необходимо его регулировать на начальном пути, когда вы только начинаете осваивать подтягивание, Не заморачивайтесь о том, на какую группу вы тяните на спину, либо на бицепс, это будет ненужная информация. Тут самое главное для вас это дотянуться до подбородка в дальнейшем, то есть чтобы вы качественно потом выполняли 5-6 своих повторений, и дальше, когда вы начнете хорошо подтягиваться, у вас окрепнется мускулатура, прессы, руки, то есть вы можете в дальнейшем уже... Менять хваты широкие, различные, можете в углах различных подтягиваться. То есть, это придет потом. На данном этапе нет необходимости. Ваша главная задача это дотянуться до подбородка и подтянуться. Если вы запланировали и не будете пропускать тот план тренировок, который для себя поставили, то вы заметите, что через месяц ваши мышцы начнут крепнуть и тот объем тренировки, который для... поначалу для вас казался большим и невыполнимым, то через месяц вы будете выполнять и начнете подтягиваться, подтягиваться лучше, больше техника улучшится и вы освоите это подтягивание. Если это видео было для вас полезно, ставьте палец вверх. Если вы начали тренироваться и у вас начинает что-то получаться, пишите обязательно мне в комментариях. Мне интересно об этом знать. Я за вас очень переживаю, держу палаки, у вас все получится. Главное, поставьте себе цель, и вы освоите это подтягивание. Смотрите следующее видео. Всем пока!